Давайте поставим себе задачу. Итак, давайте настроим права доступа пользователю кассир таким образом, чтобы он имел доступ к документу конкретного магазина. Вот такая вот у нас будет задача. Поскольку у нас с вами в настоящий момент времени магазин только один, а он у нас по условию задачи выступает тем самым фильтром, давайте, давайте мы с вами в систему добавим еще один магазин. Будет у нас магазин 2. Наша любимая организация продаж. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, где технически реализована настройка на уровне записей через профили. Итак, раздел администрирование, пользователи и права. и Первое, что нам нужно сделать, это включить режим ограничения на уровне записи. Система нам выдает некоторое сообщение, суть которого в том, что для того, чтобы режим корректно начал работать, необходимо потратить некоторое время для заполнения предварительных данных, предварительной информации, необходимой для ограничения доступа на уровне записи. Почему так происходит? Если бы всякий раз система при отображении той или иной информации должна была бы решить, отображать ее или нет, то ее бы значительным образом это нагружало. Именно, так, именно такой эффект мы и наблюдаем э, в старых поколениях систем, таких как, например, УПП. Сейчас у нас э, технически реализовано несколько иначе. Сейчас специальным регламентным заданием система периодически обновляет сведения промежуточные, которые необходимы для корректной обработки доступа на уровне записей. И в момент самого доступа система нагружается гораздо меньше. Хорошо. Мы с вами соглашаемся с тем, что нам необходимо включить ограничение доступа. Открываем профиль групп доступа. Вот наш профиль кассир модифицированный. Давайте откроем, посмотрим, что же поменялось. У нас с вами добавилась вкладка ограничения доступа и вот мы здесь видим, что появились так называемые виды доступа и вот магазин, он как раз э, есть в видах доступа. То есть виды доступа это как раз те самые фильтры, посредством которых мы можем либо предоставить, либо не предоставить определенный доступ. Э, значение доступа обратите внимание, например сейчас все разрешены, исключения задаются в группах доступа. То есть я могу в группе доступа добавить какие-то исключения. Но по моей задаче сейчас я пока хочу настроить доступ через профиль. Поэтому я изменю. Вот у меня есть следующие варианты. У меня будут все запрещены. Исключения задаются в профиле. То есть я по каким-то исключительным только магазинам даю доступ по этому профилю. И я возьму и добавлю магазин, который я сейчас только создал. У меня по нему документов нет. То есть у меня сейчас кассир вообще не должен видеть никаких документов. Вот я выбрал. И сейчас, для того, чтобы убедиться, вот я пока еще запись не выполнил профиля групп доступа, давайте мы в систему зайдем под пользователем кассир и посмотрим, до каких документов он имеет доступ сейчас. Хорошо, давайте вот раздел продажи, чеки. Мы видим, что я как кассир имею доступ ко всем чекам магазина Азин. Давайте выйдем из системы. И сейчас я записываю профиль групп доступа. Обратите внимание, у меня выходит сообщение обновить группы доступа, использующие этот профиль. Поскольку я в группах доступа тоже могу настроить соответствующие разрешения, я сейчас сделал, э, систему настроил таким образом, что у меня разрешения по магазинам задаются в профиле. Из всех групп доступа, которые используют этот профиль, данное разрешение сейчас будет удалено. Так, давайте согласимся с вопросом и посмотрим сразу же группы доступа. Вот она, группа доступа к кассиры. Обратите внимание, здесь вида доступа магазин нет. Он там был. Мы его потом снова включим и убедимся в этом. Сейчас у меня какой результат ожидается. Я сейчас, войдя под кассиром, не должен получить доступ ни к каким документам вообще. Поскольку в профиле у меня задан магазин 2 по которому документов нет давайте проверим проверим эту теорию так заходим под кассиром и вот что характерно, мы даже получаем сообщение об ошибке потому что система попыталась включить режим РМК и не нашла доступных касс дело в том, что касса у нас привязывается к конкретному магазину а мы у нашего нового магазина никаких касс не задали соответственно, система не может найти кассу и как и ожидалось вполне ожидаемый результат мы не видим никаких чеков все, эффект достигнут Давайте теперь на уровне э, профиля групп доступа настройку эту изменим. И скажем, что у нас э, все магазины запрещены, но исключения назначаются не в профиле, а в группах доступа. Вот так вот. Нажмем записать и закрыть. Да. Смотрите У нас сейчас Мы э, Группу доступа переоткроем Мы видим, что у нас В группе доступа Появился вид доступа Магазины, которого раньше не было Все потому, что мы Наш профиль настроили Вот таким вот образом Все магазины запрещены Исключения назначаются в группах доступа Ну что ж у нас с вами пользователь кассир через группы пользователей входит в группу доступа кассиры, включен в нее. Давайте здесь мы поставим магазин номер 2 и мы с вами ожидаем, что результат не изменится. Дело в том, что мы фактически никак ситуацию не изменили, мы лишь, добавили, мы лишь настроили ограничения, немножечко по-другому мы настроили через группы доступа. Вот и все. Давайте убедимся, что результат у нас не изменился. Так, заходим в систему. Мы видим опять то же самое сообщение. И вполне ожидаемо не видим никаких чеков. Хорошо. Выходим из системы. Давайте теперь сюда в группу доступа в качестве разрешенных магазинов добавим и наш магазин 1. Хорошо. Сейчас мы с вами ожидаем, что пользователь кассир может получить доступ к данным магазина один. Заходим в базу. Сообщение об ошибке не возникло. Это уже хорошо. Давайте посмотрим, каким документам мы теперь имеем доступ. Отлично. Все. Мы с вами задачу решили. Тему изучили. Таким вот образом в системе назначаются права на уровне записи. На этом все по данной теме.